Почему знаю, почему она, мне так нравится, не знаю, в России как-то разъезжал. Мне очень нравится, когда вас бомбит, ну или это боты. И... Они просили, даже требовали. Вот маленькое пространство, это были одни темнокожие, и конфликтов хватало, да? Ну, знаете, что мне нравится еще в Америке, что я могу ходить вот просто? Actually, ребят, сегодня я принял решение делать капремонт двигателя, потому что постоянно он греется. Сегодня погода не такая уж и жаркая, как в Флориде, например. А двигатель все равно греется, когда я еду на холостых. Ну, то есть уже понятно, что что-то ненормально. Постоянно выбивают патрубки. Ну, это понятно. Изначально можно было полагать было, что все-таки дело в патрубках, потому что они старые. Просто их нужно заменить. Но сейчас уже тот клапан, который у меня стоит на радиаторе, точнее на расширительном бачке, он тоже уже срабатывает. То есть давление системы действительно высокое. Поэтому я решил, знаете, вашими советами не пользоваться, потому что советы кучи много разных, хороший и не брать там новый трак, да, и новых сейчас иногда и нет например, Вольво, там вообще просто в очередь даже не станешь а остальные новые траки, ну, очередь год, два, три ждать поэтому я просто, наверное, сделаю кап ремонт его хватит на 800 тысяч миль, как мне сказал мой ремонтник ну так вот, ребят, я позвонил сегодня ремонтнику своему помните, Денису, который в Сакраменто мне делал всегда трак потому что ему я доверяю, мне кажется, он хороший ремонтник, хороший мастер и просто поеду туда, доеду Стоит, это я сказал? 1225 это будет стоить капремонт. Мне кажется, это самый лучший вариант будет, потому что у меня будет гарантия. 800 тысяч миль я смогу проехать, это в километрах 1 двести с небольшим. Я за два года в своей эксплуатации трака проехал где это 200, может быть, 300 миль. За два года. Мне хватит, зашли на очень долгий период времени. Да, можно взять, в принципе, кредит, скажем, трак, но, во-первых, мне очень хочется брать кредит. А во-вторых, это даже, наверное, во-вторых, а в первых что ты не уверен, ну какой, хороший трак, кто продает? Только какие-нибудь знакомые, и знакомые могут обмануть. У меня таких знакомых нет. А просто брать на где-то ну, на рынке трак, даже там 300-500 миль, не факт, что он хороший. Не факт, что он хороший. Поэтому я лучше сделаю нормально движок, самый главный агрегат в моем траке, а все остальное мелочи, ну, заменю, сделаю на весны всякие оборудования там какой-нибудь там радиатор у меня уже новый, помпу я заказал новую поставлю, а, термостат естественно там поменяем кто там еще -то, там, да, смотрю, генератор там все, все мелочи вообще, абсолютно мелочь копеечные, поэтому сделаю двигатель и буду точно уверен в нем, я думаю так, а дальше дальше посмотрим, потому что кредит брать Каждый день, каждый год, каждый месяц банку отдавать, там, 2, 3, 5 тысяч. Я хочу путешествовать, я хочу гулять, я свободный человек, я не хочу быть никому должен. У меня нет кредитов, и, надеюсь, не будет, но ну, по крайней мере, я стараюсь их избегать. Ребята, забираю сейчас четвертый автомобиль. В принципе, 6 автомобилей за день вполне реально забрать, если они вот так не раскиданы, конечно, как раскиданы но у меня. Более того, я сегодня еще 2 автомобиля скинул, да, и 4 уже собрал. Вот четвертый, сейчас будет Audi R8 потом поеду за пятым, за Бентли, и шестая корвет. она где-то далеко, в Индианаполисе находится. Туда я явно сегодня не успею до 5 или до шести часов, до скольки они работают. Значит, буду им звонить, спрашивать, просить, чтобы кого-то они оставили, либо машину оставили. Если согласятся, то окей, если нет, то я там буду вечером, я думаю, что в шесть-семь, наверное, придется остаться тогда, переночевать, и завтра весь день бездельничать с вами. Ну, бездельничать я не буду, в воскресенье они не работают. Я в понедельник уже загрузиться, поехать, дальше, ну, посмотрим. Ребятки, аудио забираю. Я думаю, может быть, ее задом загнать, чтобы максимально нагрузку на задние колеса сместить вперед. Что думаете, ребят? Есть ли в этом смысл? Напишите в комментах. Мне кажется, есть, потому что двигатель сзади стоит. Очевидно, что задняя часть этого автомобиля тяжелее, нежели передняя. Поэтому, наверное, я сейчас так и сделаю. Но вы напишите, сколько килограмм я могу таким образом снять с задних колес. Думать. мне кажется, так намного лучше Сейчас Я еще немножко зад сдам И все, и таким образом мы колеса разгружаем Смотрите, где у меня колеса, вот здесь находится. Вот видите А если у нас Движок будет за да, пределами колес они а вот здесь, как это могло быть То будет намного лучше Ребята, к сожалению, я не успеваю за сегодня собрать Все шесть машин 5 успеваю, вот 6 не успеваю и сегодня суббота, в 5 часов закрывается автосалон И открывается только в понедельник Будто Не очень мне хотелось в воскресенье потерять, я хочу в это время проехать и быть долго немножко раньше, вот, в понедельник, возможно. То есть так бы я, в принципе, сегодня 6 машин успел собрать, если бы они были хотя бы в пределах, там, 300 километров, 400, 500. Но нет, они на протяжении вот такого вот вы, вы, вытянутого пространства. Вот уже сейчас я 300 километров проехал, я еду сейчас, но ну, это все по пути, все домой, все в сторону Флориды, но вот так они расположены, не близко, ничего страшного, позвонил автосалон, говорю, может быть кто-то сможет мне мою машину отдать, после закрыть, они в 5 я там буду в 7-8, я бы говорю, заплатил бы немножечко, ну, просто чаевые человеку, который пришел бы и видел, как вчера, например, да, после уже закрытия человек приехал и выдал, сказал нет, у да, нас правила компании, мы не можем выдавать за пределами бизнес-аурс, Бизнес часов, рабочего дня Поэтому, извините, до пяти сегодня можем Можем не в понедельник не открывать Ребята, континентал Тяжелая машина Поэтому кину ее, наверное, на второй этаж Максимально тоже близко Поехали, инспекцию сделаю около трейлера А вообще, ребят, вот такая мне тачка нравится Давайте я вам покажу Это даже мне больше нравится, чем в Вы меня иногда спрашиваете, какая тебе машина нравится Вот такая Вот, Land Cruiser. Вот такой такой крайне редко, ну только с нормальным бампером такой крайне редко встретишь в Америке они какие-то совсем либо нового образца Такой а я люблю, мне вот нравится такая старая либо цены какие-то запредельные то есть у вот таких машин, а Lexus есть Lexus не так дорого стоят, а вот Toyota дороже я хочу Toyota, так что либо в Ранглер у меня будет машина либо вот такая, если такую найду может быть в другом штате, привезу сам себе ее не знаю почему, чем она мне так нравится не знаю, в России как-то раз ездил и прям так понравилось даже можно сказать, ну, в России это было мечтой, а здесь это можно хоть завтра купить просто. Надо как бы более ответственно к деньгам относиться. Короче, ребята, решено, я сейчас ходил. Панду покушал. Я пока сидел, думаю, так так, так, чем заняться. Сейчас ехать туда, в Индианаполис вообще нету смысла, потому что город три раза меньше Я посмотрел, чем Чикаго. Ну, Чикаго потусовочнее будет, тусовочнее. А мне хочется ну куда-нибудь сходить, повеселиться. Ну, короче говоря, много сил, энергии, куда-то ее нужно девать, и просто сидеть, что ли, все выходные. Поэтому я не поеду в Индианаполис. Я поеду туда завтрак, может быть, к вечеру. Не знаю, посмотрим. Днем тут ехать три часа. Ерунда. Я сейчас поеду в Чикаго. Я нашел парковку. Помните, где я раньше парковался, где шоколадная фабрика. Там под мостами, парковка классная, там я оставляю свой трак А еще я зашел на сайт, на форум и посмотрел клубы, самые модные, самые хорошие, веселые, популярные клубы в Чикаго. Я нашел там большой перечень клубов был, и пока я кушал, я сейчас каждый клуб вводил в Google и смотрел количе количество звезд, то есть рейтинг. И нашел самый рейтинговый клуб, называется он, я не помню как. Сегодня я туда пойду, он открывается в 1 часов вечера, но вот сейчас я поеду пока на стоянку, мне до Чикаго еще час, не спеша по пробочкам доеду, хотя какие пробки суббота. А предварительно у меня дома вещи, я не знал, что я куда-то вообще пойду. И у меня здесь есть шорты и майка, но этого недостаточно, потому что на улице прохладно, ночью бывает где-то 8, 7, 6, 5 и может быть даже 0 поэтому я сейчас поеду в магазин здесь рядом есть, просто что-то хотя бы куплю, потому что у меня куртка грязная, рабочая, ну, ну вещи такие, не модные, я хочу быть модным, хотя там было написано, знаете что, вход, разрешен всем, абсолютно всем, абсолютно всем могут туда прийти, а еще, ребят, смотрите, я, мне очень нравится, когда вас бомбит, ну или это боты, или реально вы такие люди существуете, кого бомбит от того, что я говорю, Путин вор, да, правду говорю просто, и вас прям невероятно бомбит, прям разрывает, что, казалось бы, ну, белое сказал белое дерево смотрите нет там листочков вы не возмущаетесь а вот за путина рвете одно место поэтому знаете что я что сделал я читаю эти комменты все время так веселюсь это круто что их так много но например один ролик я выложу где путин вор не пишу у меня там например 250 комментариев а недавно я опубликовал новый ролик где написал путин вор и там знаете сколько комментариев но ну, вот сейчас наверное сутки еще не прошли это было месяц назад а там уже один день да один день еще не прошел, а уже 638 комментариев, потому что Путин вор написал. И всех так разрывает, это капец просто. Пожалуйста, не надо о политике, не надо, не, не говори про политику. Политика не нужна. Как, как эта политика не нужна? Вы кто, вы кто? Вы кто? Вы кто такие? Блин, вы будете мне говорить, что нужна, что ну, не нужна вам? Ну, идите в бункер, как Путин, спуститесь и не будет вам политики. Ну, короче, ладно, об этом я не хотел говорить. Я хотел говорить о том, что я нашел наклейку на Амазоне вот такую. Ну, как вам, ребята? нормально ну-ка давайте в комменты побежали и разорвали просто женя продался деньги доллары не пахнут что там еще в украину езжай продался слава украине скажи говорю слава украине кстати гимн украины выучу буду учить тоже ну и, короче, вот такая ерунда, поэтому что я делаю? Я думаю, она будет больше, честно говоря, я заказал на Амазоне, я думаю, она такая, приличных размеров, думаю, где-то, где-то, где-то на борту, сзади, на, на заднем, чтобы все видели, ну, мое отношение к Котинам. И думаю, где-то на задней двери, может быть, но не получится, потому что она, к сожалению, маленькая. Я, наверное, вот здесь на двери аккуратненько сейчас приклею, ну, и вам покажу, а вы, в комментах, ну, злость своей выплеснется, ну, куда еще? Ну, куда еще? Россия превратилась в колонию-изолятор, в СИЗО, в СИЗО. Россия это большой сезон, нынешняя Россия Поэтому, ну, сказать ничего не можете на улице Не можете, нигде не можете ничего сказать Поэтому идем в комнату, ну, но хоть там Пока вот разрешили, напишите, пожалуйста. Итак, ребята, до бомбежки В комментариях осталось Три, два, один Маленькая, маленькая, согласен Вот здесь надо помыть от клей От прошлой наклейки Согласен, маловатый, но я закажу что-нибудь побольше, ребят Ну как вам? Автомобилисты будут ехать На маленьких машинках И видеть Нормально? Мои отношения выразил? Выразил. Так что слава Украине. А Путин вот так остался. Ничего Такой огромный просто магазин. Где-то здесь отдел мужской есть, женский. Сейчас найдем. Обувь тоже возьмем. Просто какой-то огромнейший торговый центр. А знаете, что мне нравится еще в Америке? Что я могу ходить вот просто. Я грязный. Ну, куртка грязная, рабочая. Где-то я ковырялся в ней там. И пофигу вообще. Никто тебе ничего не скажет. Не посмотрит криво как-то. Вообще нормально, кто хочет, в чем-то там уходит. Так, ребята, я приехал на ту парковку шоколадной фабрики. Надеюсь, что здесь будет местечко. Так, больные, посмотрите, какая бомба. Вообще, какие здесь виды. Это просто даунтаун Чикаго, представляете? Центр Чикаго. Я надеюсь, что здесь парковка будет. Да, есть он. Найдем, найдем. Главное, колесо не проколоть, потому что здесь какие-то... Ого, ого, ого, все забито. Ну, ничего страшного. Я либо вот за этим траком, что ли, встать сейчас, либо вон за тем. Все равно место есть. Жалко, что я не успел. По светлому сюда приехать, чтобы место найти нормальное. Ну да ладно. Переодеваемся и в клуб. Блин, ребята, ну какая интересная жизнь вообще. Вообще жить. Не у меня, а вообще. Как хорошо жить. Согласны со мной? Нет, ребят. Же ну, так круто жить. Итак, ребята, продолжаю вам снимать окрестности Чикаго. Как я понимаю, это самый центр. Самая движуха здесь проходит. Вот видите, какая движуха. Оп! И чувак идет куда-то. В общем, я иду еще в ночной клуб 1 Нашел в Сейчас я вам его покажу обязательно Тоже высокий рейтинг, но это не тот, куда я собираюсь ночью Уже, в принципе, время почти 11 В общем, пока вот просто Давайте все покажу Вы вместе со мной полюбуетесь красотой Ну, не красота ли, что думаете? Такие здания совсем не современные И этим-то как раз Они не привлекают внимание видите? Было бы неплохо гида, кстати, да, взять? Вот как у меня Товарищ Максим, привет, если смотришь он поехал, полетел так же, как я, в Таиланд. И он полетел только в начале в Паттайю и Ну еще там какой город. Холодно-то как? И вот. И, короче говоря, он взял там гида и прям с этим гидом гулял несколько дней. Ну а что не гулять, когда тепло? Вот когда такой холод. Вы, наверное, посмеетесь, но градусов, наверное, 7-8 сейчас. А для меня уже холодно, не непривычно. Не люблю холод. И, и это очень такая классная идея взять гида. И он тебе все расскажет. Так что. Так, ребята, ждем такси И едем в другой клуб Смотрите, здесь сколько народу Помещение довольно небольшое, но народу прям очень много Но у меня есть теперь метка Видите, хорошо, что мне за это поставили Так, где же мой таксист? В общем, едем в тот клуб, все-таки хочу туда попасть. Здесь очень круто, здесь очень весело, мне понравилось. Супер люди, такие открытые. Все знакомятся, все общаются. Каждый одет во что вообще гораздо. И никого это не парит. Вот это круто, вот это свободное общество, ребята. Кто хочет красить волосы, кто хочет красить ногти. Разве это не свободное общество? Очень свободное. Но вот еще бы... Хай! Гуд-гуд. Так, где мой таксист? А вот и мой таксист. Hello! Yeah, Евгений. Thank you. Thank you. Это, ну, типа заведение такое довольно Популярное, судя по всему, ну, судя потому что там солдат, он сказал, охранник темнокожий такой, здоровый, говорит, чувак, здесь, ну, все забронировано, а ты не бронировал, я говорю, ничего не бронировал, и он, он сказал мне, что извини, я говорю, скажи мне какое нормальное заведение, ну, я так думаю, с ним поболтать, вообще, понять его настроение, он говорит, да, да, без проблем, давай, гугл, смотри, вот сюда направо, тут рядом, есть хорошее заведение, может, у вас я говорю, все окей, так что, ребята, вот такая вот история, гуляем, вообще, вообще, не знаю, что на меня нашло, но хочется гулять, хочется развлекаться, не хочется сидеть, грустить. У вас такое бывает, что вам не хотелось грустить, или вам у вас такое не бывает? У меня вот случилось. Короче, дорога здесь ремонтируется, сюда на траке я пытался заехать, хорошо, что не заехал, где-нибудь здесь застрял. бы. Вот туалет посередине, пожалуйста, здесь видели. Захотелось, вам быстренько побежали. На самом деле, это для констракшена, для стройки. Ребята, всем привет! Ну что, рассказываю, как я вчера провел вечер. В общем, я пошел сначала в кафе, потом в какой-то клуб, который мне, в общем-то, понравился. Там такое маленькое пространство, как пенал, но загружено полностью людьми. Все абсолютно добрые, никто вообще никакого конфликта не ищет, что для меня, для русского человека, непривычно. Потому что я не так много был в российских клубах, в России, собственно, да, но конфликта хватало, да. Но все вы об этом собственно, знаете да и что это часто бывает и вы знаете я был удивлен отношениям какие там люди добрые, все дружелюбные после этого мне все-таки я съезжу в тот клуб который, который я нашел по google как я вам говорил поехал в него там буквально 10 минут на такси там были одни темнокожие они какие-то все не знаю напряженные что ли правильно будет сказать никто не танцует просто все стоят там в очках такие кто в кепке такие здесь себя что-то ну и вот они, как какие-то павлины, стоят, красуются, чего-то ждут, думаю, ну, не, мне такая, такое веселье не подходит, и я вернулся обратно в тот клуб, и там я уже провел время до вплоть до закрытия, до трех ночи. супер, отлично просто провел время, Потрясающее место, запомнил его, отметил, обязательно буду туда возвращаться. А сейчас я еду в Индианаполис, у меня там завтра утром загрузка, как вы помните. Я говорил, что ролик корвет мне нужно забрать. Такой план, ребята, все отлично, хорошее настроение. Как будто прям вот полноценный выходной себе устроил, прям полноценный к треку. Не подходил, ремонтом никаким не занимался, в общем, совсем-совсем отдохнул. И теперь как будто бы я неделю отдыхал, можно снова в бой. Ребят, проснулся сегодня, понедельник, видите? На улице снежок выпал, с парковки доехал до Classic Car, какой-то автосалон классический автомобилей, который я ждал, ждал открытия Ой, этого салона в пятницу вечера, которые меня ждать не захотели. Ну ладно, их право. В общем, я иду, забираю машину карвет, и уже выезжаю во Флориду. Еще какие-то коробки с ней идут, поэтому за нее очень хорошо платят. 98 тысяч, офигеть, 66 -го года. Представляете, ребят? У людей деньги есть просто. Купить себе и в гараж поставить. он она 96, А у стальные Другие, другие, другие. Сколько у них машин здесь? Машин. Наверное, под 100 домой есть. У меня скоро движок такой будет. Весь красный. Ни одного потека масла, ни одного потека стасола. Антифриза. Красота будет. Все, ребят, наконец-то они завели этот автомобиль. Кучу еще хлама всякого дали. Ребята, доброе утро. Время 8.30 утра. Я доставляю первый автомобиль. Вот этот. Показывает, вот здесь какое-то здание. А здесь его уже нет. Снесли. И где же они, интересно, сейчас будут звонить. Отлично. Вниз корвет кинул, сейчас бентли скидываю и за ней тайкан, вот его мне и нужно отдать, добраться до него. Короче, ребят, немножко неудобно, конечно, место у меня здесь у клиента, надеваться некуда. Сейчас выгоняем тайкан, отдаем клиенту и потом назад загружаем бентли. Ну что, очень-очень просто удобно, представляете? Короче говоря, я скинул две машины И здесь же в Атланте, в Джорджии Мне еще нашли две, два автомобиля С-класс должно быть... А, вот они два огромных Надеюсь, что они уместятся у меня в одну линию Будем стараться Платят за них 1000 баксов За 400 миль Что бы не довести, правильно? То есть я ее сегодня, сегодня же уже скину Вечером приедем, вместе с вами скинем Это просто дополнение, ребят, к тем не говоря о том, что я сюда уже довез машиной и тоже по хорошим ценам. Ну, вот так бывает иногда, так фартит, знаете. Ну, то есть, оно как бы немножко тяжелее, потому что у тебя одна дополнительная разгрузка, две даже, и две загрузки. Но ну, вот тут вышло, что в одном месте, но это оплачивается. Ну что, ребят, по-моему, залезло. проверим. По-моему, вообще без проблем. Что у нас здесь? Здесь пакет один кулак, кто у нас сзади, сзади вообще, смотрите, мопед можно еще поставить, круто, недооценил я свой трейлер, да? Итак, ребята, время 9.44. Примерно в это же время сегодня с утра я брал. Забирал два автомобиля Mercedes, которые я доставляю в Тампу. Рядом с Тампой город. Вот в этот отель. Сейчас разгрузимся. Удобное местечко нашел, светлое более-менее. Так, теперь главный вопрос, возьмут ли они у меня ключи. Потому что там такая целая схема. Они просили, даже требовали дождаться менеджера. Но менеджер, говорит, не будет, скорее всего, после пяти вечера. Сейчас время 9 уже. Говорит, его, скорее всего, не будет, поэтому вы дождитесь менеджера. У утром он придет, ему ключи отдайте, его только тогда. Какого менеджера? Вы что, с ума сошли? Буду я ждать его. Не вариант вообще. Мне надо кому-то отдать. Я надеюсь, что у меня обычно этот, ну, кто на проходной стоит, он меня примет просто... Ключи заберет, и все, я поеду, потому что мне не вариант здесь сидеть. Я хочу завтра пораньше дома оказаться, чем я буду ждать здесь до утра, а потом еще до дома 5 часов ехать. Все, ребят, не удалось записать. Кто меня принял? Ну, вообще, без проблем. София. Девушку зовут София. София. Без проблем. Говорит, да, конечно, давай, давай, где? Где, говорит, тачки? На парковке вообще нет проблем. Все, давай, нормально. Че? Ребята, ну что, я приехал очередной автомобиль отдавать. Окей, окей. Okay, okay. Cool. Thanks, man. That's it? Yeah? Alright. Uh, hey. Thank you. So that you are nice Okay, you have a check or a cash? Cash, cash, cash? Yeah, can I get cash? Huh? Can I get cash? You have a you cash, or cash or check? Check? Okay, good question. Yeah. you know? We have a receive. Can receive something on paper. Yeah. Can I get your uh, name, sign and email? I hate to receive uh BL by email because they don't have a paper. Because because it's hard to see what's left over there and hard to see when coming to the place. Because you the people doing what you want, fix what you want, it's complicated. I know it's the the system right now is the easy way, but let me tell you something. Uh I received one motorcycle last week, the guys uh, bring the motorcycle open, transportation that's not good, and uh, he's putting in the back for the axle with the, the, the tires, uh -huh. okay? Uh -huh. The guys deliver for me, I'm so rushed, I'm almost the same way like I come in here only to receive the bike, we saw the bike and we saw totally damaged in the on the on, on the on the tank or the guys got a, a like a icy icy rain or or rock coming from the wheels and put into the to, and they start to so no no just, this this was was like that before yeah look, look, look the the uh, by internet and he stole me but the, you can check uh, all pictures right system. now yeah no i saw the car right now it's okay But the, for, for this specific, for this specific situation. Mm -hmm. Yeah, safe. And look at this. Oh wow. Look at this. Motorcycle was clean and shiny. He driving. Huh? <laughs> He is right? yeah. <пишись> Короче, чувачок чуть-чуть вредный. Он подъехал, представляете, с женщиной, подъехал он туда, где я припарковался. Я припарковался на главной улице, сюда я просто не смогу подъехать на траке. Подъехал сюда, туда, с женщиной своей, с дамой сердца и говорит, чувак, а что здесь припарковался? Мне не сюда надо, мне совсем в другое здание. Вот Google тебе может врать, но мне надо другое. Я говорю, окей, окей, окей, нет проблем, я сейчас разгружусь и я приеду. Хорошо. Ну и приезжаю, вы слышали. Так, подожди, загоняй, загоняй, загоняй. Я говорю, не-не-не, я -не -не. думаю, я это уже проходил, ребята. Опыт, опыт, мне не зря дан был. Я говорю, я тебе тачку не загоню, внутрь, пока ты мне не расплатишь. Денюшки, деньги, money, money. Money first. Он говорит, а, надо надо проверять вокруг. Ходит, ходит, ходит. Вау, Ходит, ходит, короче, проверяет. Диски тормозные проверяет, их там проверяет. Еду домой, там меня ждет шашлык. Джамик, привет, Джамик, если смотришь ролик. Подготовился, говорит, шашлык замариновал, приезжай, так что позовёмся друзей, будем что-то праздновать, не знаю, что пока праздновать не решили но что-то будем, Он мой так. что делаешь? Чё? шашлык? да, пока разжигаем огонь для будущего шашлыка четко, четко, скоро шашлык будет, ребята я вам сейчас покажу подарочки, какие мне пришли вот смотрите, такая вот огромная огромная коробка сейчас вместе с вами будем делать распаковку посмотрите, что там короче, ребята, решил я, знаете что, время не нужно терять как я вам уже говорил на тракт-стопах Дать, пока мне там заменит масло я купил себе просто поддон как вы и просили купи себе же поддон ну вот я себе поддон купил но не простой а как на станциях тех знаете может и действительно у меня когда-нибудь станция будет на что нет я решил поддон не покупать я а решил купить такой чудо поддон он прям таким насосом отдельным правда ручным но ничего страшного то есть в этот поддон ты аккуратненько собираешь во-первых он на колесиках аккуратненько подъезжаешь под автомобиль. О, вот такая вот история. На колесиках. А если не будет станции, и с завяжу, то можно использовать как гриль с джамиком. Вот здесь есть шланги под насос. Имеется ручка. Отдельно вот такой насос есть. Он крепится на специально отведенное место. Вот этими болтами. И все. И таким образом я вот так вот беру и выкачиваю оттуда аккуратненько шлангами. Все, то масло, ну или что угодно. Тосол, что я буду менять. 20 тысяч рублей, ребята. такая штуковина на колесиках. скажете дорого. Но ну, зато практично удобно. Масло я буду менять довольно часто. Каждый месяц сам подъехал, поменял. Я ее за первый раз, я правда...